Тема ролика «Как быстро убрать жир с живота» упражнение планка. Здравствуйте, я вас приветствую на канале «Здоровое питание для похудения». Всего одно упражнение и вся зарядка, но зато какое. Оно поможет вам избавиться от жира на животе и скинуть лишний вес. Называется это упражнение планка. Упражнение планка заключается в том, чтобы раз в день как бы зависать над полом на несколько минут опираясь лишь на локти и носки. Конечно, находиться в подвешенном состоянии, пусть и две минуты – задача не из легких, зато результат не заставит себя ждать. Уже через две недели регулярных занятий вы заметите, как подтянутся все мышцы вашего тела и живота. Главное, вы должны следить за положением спины. Она должна быть прямая, поясница не должна проваливаться. Тело должно напоминать идеально натянутую ровную струну. Ноги также должны быть прямые, с опорой на мыски. Чем ближе вы ставите стопы друг к другу, тем сложнее вам будет делать правильно планку для похудения живота и ног. Наибольший эффект выполнения планки для похудения оказывается на область живота. Лишний жир уходит с нижней части живота, а также уменьшается талия. Ведь при выполнении напрягаются как боковые, так и нижние мышцы пресса. Чтобы достичь хороших результатов, необходимо во время тренировки втягивать живот. Если вы будете прогибать спину, сгибать ноги, то вы будете только вредить своему организму. Сначала кажется, что упражнение планка для похудения бедер, рук и живота очень легкое упражнение, но уже через 20-30 секунд после начала тренировки тело дрожит от перенапряжения. Для начала достаточно 10-20 секунд 2-3 раза в день. Если физическая форма позволяет, стойте в планке и дольше. Постепенно увеличивайте время выполнение упражнения до 5 минут и более это сделает мышцы более сильными и выносливыми помните важно тренироваться каждый день внимательно следите за техникой и правильным положением тела уже через месяц тренировки заметите первые положительные изменения в вашем организме важно пересилить себя в те моменты когда тело ноет от тренировок через 3-4 занятия организм уже привыкнет к нагрузке и неприятные ощущения исчезнут на этом у меня все тренируйтесь Получайте результаты и худейте на здоровье.